Добрый вечер. Приехал сегодня Вальтера посмотреть машину. Вот. Попал на первого попавшегося, вот, честно говоря, на менеджера по продажам. Это оказался Миша, вот. который ну, сделал все, что мне просто я не смог уйти без машины. Вот. Спасибо Мише, что, в принципе, я не думал, что я сегодня куплю машину, но благодаря его навыкам продажника, скажем так, вот, и навыкам как человека, я сегодня уезжаю из вашей компании с машиной. Большое спасибо за такого сотрудника.